Всем привет, с вами Макс Репьев и сегодняшний наш видос начинается на берегу Средиземного моря на зум совещание с партнерами. Вот. И вот тут еще и завтра проходит. Так что начало дня максимально приятное. Сейчас мы с вами пройдемся по набережной и вообще посмотрим, как это все выглядит, потому что вчера так не получилось пройти. Но сначала мы разбираем то, что происходит в Сочи, то, что происходит в Дубае. Договариваемся о каких-то нововведениях, о том, как мы будем улучшать, опять же, сервис. И, в общем, каждые вот два дня у нас происходит вот такой зум. То есть сейчас говорит обезьянка, дальше будет говорить черепашка-ниндзя, а потом буду говорить я. Мы до сих пор продолжаем еще общаться по зуму и я в общем решил пойти и вот такая вот атмосфера здесь хочу дойти сейчас до спортплощадок а в правое ухо мне до сих пор еще говорят в общем разговариваем про делегирование и про набор что-то два с половиной часа зум закончен на самом деле конечно хочется проводить их сильно короче но так как компания у нас молодая вопросов у нас много. И мы обсуждаем очень много-много-много разных моментов. Но вот сейчас мы вроде договорились, что на каждый зум у нас будет конкретный план и будет конкретное время, во сколько мы закончим. То есть какие-то левые вопросы мы обсуждать не будем, потому что у нас, как правило, по мере пьесы просто нарастает какая-то история. И мы вот начинаем обсуждать то, что и не планировали обсуждать. Но, по крайней мере, виды действительно прикольные. Я вот оккупировал значит, здесь лавочку, сидел, смотрел на море и, в общем, ребята рассказывал свои мысли свои видения. А также вот еще с правой стороны очень крутой вид на город открывается. А на набережной действительно прикольно и действительно очень много тематических вот таких вот зон. Здесь вот какая-то зона воркаута, пусть она и небольшая. Дальше какие-то вот есть горки, где детишки могут там покачаться или еще что-то поделать. И очень много именно спортивных площадок там, с баскетбольными кольцами. Всем-всем-всем. Здесь вы чем-то занимаетесь. А потом идете сюда, загораете, купаетесь И вода здесь прям прозрачная Хочу дойти просто чуть подальше Там есть еще одна спортивная площадка Показать вам, как она выглядит Сколько народу, как бы на улице сейчас Порядка 12 часов, наверное Не так много людей Но посмотрим, сколько здесь спортсменов И очень много, конечно же, здесь прям бегает И прикольно, что вот эта часть пешеходная Та часть идет беговая дорожка Чувак значит, идет пешком Еще один кто-то идет пешком А там вот только спереди кто-то бежит ну, атмосферно, атмосферно. Вот еще, кстати, велосипедная дорожка. Все по-человечески, все хорошо. А я, на самом деле, на обратном пути хочу арендовать вот такой вот полумопед электрический и доехать до отеля, потому что ушел я прям сильно далеко и не особо хочу назад идти пешочком возвращаться. Заодно и затестим вообще, как эта штука работает, сколько денежек стоит. Но вообще, именно сама инфраструктура набережная действительно крутая. Здесь очень много зелени как бы пальмы, да, вот картинка такая. Есть места, где посидеть в кафе, просто посидеть. А еще, еще очень крутое решение, что здесь есть пандусы для инвалидов и для мам с колясками. И как бы дальше вы не по песку поедете, то есть вон, пожалуйста, деревянный настил с коляской, все. Ну, конечно, кромки моря вы не подойдете, не подъедете с коляской, потому что она там зароется в песке, в гальке и во всем. Но, тем не менее, такая возможность есть. То есть не здесь ее нужно оставлять. Не нужно там вдвоем переносить по ступенькам как-то. То есть все спокойно. И очень прикольные места именно там, где можно проводить закат. Такие спортивные площадки здесь представлены еще. Их тут на самом деле много. Очень приятно то, что висит баскетбольная сетка. И вот этот вот звук, когда, вы знаете, мячик падает, он прям лучший. Вот. А, здесь таких много. И все они в действительно хорошем состоянии. А рядом с баскетбольной площадкой, во-первых, есть места, где посидеть и посмотреть за матчем. И есть места, где вот посмотреть за закатом. Также отсюда можно спуститься к пляжу. Есть вот переодевалочки, есть шезлонги, есть, в общем, все. Это свободный, кстати, пляж. То есть не нужно тут какое-то разрешение от отеля, чтобы сюда выйти. Или еще что-нибудь. Он большой, широкий. Можно прийти со своим лежачком, с пенкой или еще с чем-нибудь. И, в общем, закайфовать. Набережную мы хотя бы кратенько с вами посмотрели. Теперь я предлагаю где-нибудь сесть в тенечке. И попробовать привязать мою казахскую карту к местному приложению аренды вот этих вот электроскутеров. Поездках, я пользуюсь вот такой вот картой. Это казахский банк Шусан. И здесь я еще открою карту местного банка. Но единственный момент, что нужно сразу положить 5000 долларов наличкой. Вы сразу можете ими рассчитываться. То есть без всяких проблем. Но вы их не сможете снять. И по-моему нельзя их перевести. Но нужно принести с собой именно 5000 долларов к специалисту в банке. Это будет VIP счет. Сразу их кладете. И сразу у вас есть турецкая карта. Можете там цветы сами себе переправлять или еще что-нибудь. То есть я хочу это сделать просто как резервную. А, тоже наверное на эту тему будет видос. Нужно снять просто бабки и положить их на другую карту. вот. И через 10 дней их можно будет снять без процентов. Но сейчас у нас задача чуть, -чуть другая. Мы с вами привязываем вот эту карту казахскую к приложению, которое турецкое. Получится, не получится, не знаю, но я думаю, что должно все сработать. Приложение называется Marty. Вот, собственно, и оно. Баланс у нас с вами 0. И здесь нужно у нас Marty Wallet Кредит Cards new card. Так, а вот и волшебная надпись. Значит, карта привязана. Все, теперь можно ездить. Ну и пока я здесь добавлял карту для того, чтобы воспользоваться электроскутерами, мы еще сделали перестановку средств по Дубай. Человек покупает новый проект, Tower называется. И там еще предбронирование, то есть по сути даже это как проявление интереса. А, но так как вы знаете, свифты очень долго работают, мы все делаем через скрипту. Поэтому вот только что решили для человека вопрос, все это сделали. Но вообще перестановка занимает час. Свифт может идти месяц. И когда вопрос стоит в покупке какой-то недвижимости, которая вот не сегодня, а завтра может закончиться и очень быстро поднимается в цене. Вот просто для примера. Даже не старт продажа, а старт интереса вот так будет правильно сказать. Начинался от 815 тысяч дирхам. На сегодняшний день 950 цена. Прошло полтора дня в дирхамах. То есть это достаточно высокая разница. Но тем не менее, вот мы для своего человека действительно интересный июнь. Забронировались. Хорошая рассрочка совсем совсем Такие вот дела. Мы такие молодцы. Хотя я в Турции, ребята в Дубае, а перестановку будем делать через Сочи. Команда. Красавчик меня дождался. Значит, start to ride. You're the to То есть я не могу, короче, начать ехать, потому что до сих пор еще не подтвердили мой аккаунт. Вот. Придется идти пешком назад. Но если бы я, конечно, торопился на встречу, и мне нужно было бы воспользоваться самокатом, вот привязать карту, как я это сделал сейчас, и меня бы одобривали там, сколько, два часа примерно, то это, конечно, долгая тема, не очень комфортно. Но что делать? А, ну, вообще пешком ходить, конечно, удобно. Во-первых, ты смотришь все, что происходит, да, еще девчонок очень много симпатичных здесь. В шортах, в общем. В маечках, на великах просто бегают. Ну, короче, прям. Глаза аж прям радуются, вот. Такие дела. А еще на улице здесь продают фруктики вот такие свеженькие. Гранаты, мандарины. Апельсины, кокосы, еще что-нибудь. Все что угодно есть. И желание вот в этой вот кафешке взять айс -латте и пойти дальше по пляжу. Наподобие сочинского серфа тема. То есть можно вот здесь вот посидеть, посмотреть за морем, поставить ноутбук, поработать, зарядить там телефон, еще что-нибудь. Сейчас мы что-нибудь купим у ребят. Ну вот. Айслаты, значит, взят а, Сидеть, конечно, я здесь не буду, хотя место очень мило Пойдем с вами дальше по набережной Потому что набережная прям очень хорошая Она, конечно, чуть-чуть мне напоминает что-то советское Но, тем не менее, выглядит очень эстетично Прям вот по домашнему, по уюту. Вообще, это самый русский район, мне кажется, во всей Турции. На каждом шагу абсолютно русская речь. Но не во всех кафешках. Вот сегодня, конечно, понимают по-русски. Я, на самом деле, не пытаюсь, я общаюсь на английском. Вы, кстати, заметили, что когда мы с вами шли туда, оно было прям гладкое. А вот сейчас, получается, время после 12-ти волны появились. Так что это и в Сочи, на самом деле, вообще во многих городах именно прибрежных. Если вы идете с утра, то море будет гладкое. А к вечеру волнение будет сильное. Поэтому, если хотите прям с кайфом покупаться и поплавать, то идите лучше утром в 9, в 8 там, или еще во сколько-нибудь, и будет вам счастье. Вот с этой точки такой красивый пейзаж открывается. Просто посмотрите, горы скалистые, они вот так вот простираются, уходят в море. Здесь у тебя равниночка и вот такая кристально чистая вода. Это, кстати, далеко не самый широкий пляж, там просто такой переходик небольшой, потому что пляж широкий был там и широкий пляж там. Ну какая перспектива? Вот напишите в комментах, кайфуете вы от такой или не очень. Но я прям очень. Вернулся я в наше депрессивное логово. Здесь вот Олег без улыбки абсолютно сидит. Говорит, да, еще работаем. никак не отошелся вчерашнего дня. А я, значит, тут решил вот порезать арбуз, который купили вчера. сладкий. А по шкале от 1 до 10? Ну, 9. Нифига. Угу. Очень хороший местный арбуз. Единичку знаешь, что снял? То, что с косточками. А квартира на сколько от 1 до 10? Минус 2. Ну, это, конечно, нужно депресснять вообще. Вот. Наблюдая за этим бассейном, никто в нем не плавает. И сейчас я иду к местным ребятам, вот туда, куда мы ходили вчера, для того, чтобы снять тачку. Я, на самом деле, разобрался в вопросе и понял, через а, вот эти вот агрегаторы, типа Local Realt или еще что-нибудь, достаточно а, большие депозиты нужно оставлять. И проблема-то не в депозите, проблема в том, что в большинстве своем нужно оставлять его через кредитную карту. А кредитной карты, как вы понимаете, нет. Есть дебетовая. И есть еще некоторые ребята, которые готовы взять депозит в кэше. Но это 600, 700, 800 евро за какие-то маленькие машинки. И вот у меня возникает вопрос, типа, вернется ли потом вообще этот депозит. Поэтому сейчас иду к ребятам туда, вот на пятачок, где много-много разных тачек. Посмотрим, что они дадут, потому что у них депозит 100 долларов. Но вообще, бунгала, конечно, у нас находится в таком вот месте. Тут еще вот рядом мечеть. И утром очень громко начинается служба. Прям очень громко. То есть можно прям проснуться. Ну и фуры, конечно, прям под окнами практически гонят. Я даже не представляю людей, которые живут на эту сторону. То есть, скорее всего, у них у всех окна закрыты. Ну нет, где-то открыты. Но это, конечно, прям такая дичь. А, благо, как бы я знаю, куда я приехал и что недвижка здесь хорошая, но вот эта квартира, конечно лютая дрянь мы зашли по вот этим ребятам к этим ребятам зашли вот к тем ребятам значит там по 700 лир здесь по 650 а там вот по 500 но там механика у этих у всех автоматов. ко мне подключились наши уже знакомые ребята и они ко мне вновь в нотку сомнения по поводу взять ли тачку у агрегатора или все-таки взять у местных ребят как бы мировая сеть там ну, вопрос решается через них ну, залоги конечно дороже но тем не менее Надю. я значит вчера наблюдал такую же историю сегодня мы в нее попали над нами схлапывается купол при этом я даже не нагибаюсь но все равно вот. поднимается прикольная тема да и вот тем временем я бронирую машину значит заказал ей здесь фиап 350 евро депозит Доставка 20 евро, и 182 евро у нас будет стоить, значит, машина. Отправила запрос, ведем уже работу, 10 минут типа ожидания, вероятность доступности 70%. процентов. Куда они позвонят, никто не знает. Но я указал, значит, ватсап свой, и здесь ничего нет. На почту тоже пока ничего не пришло, посмотрим, как все будет. Пришло письмо на почту. Оказывается, что выбранные вами Фиат Иггия недоступны на эти даты. Но мы уже ищем подходящие варианты. Есть еще вот Пежо 301. Написано, что они свободны. Рено Клио. Механика. О, блин, как будет все выбрать то еще? Вот непонятно, большая эта машина или маленькая? В общем, локал в телеге. Мне прислал на вопросы в общем, я пообщался с их ботом, написали мне Максим. К сожалению, авто недоступно на ваши даты, рекомендую обратить внимание на варианты с знаком молния. И вы можете забронить онлайн без подтверждения, но там нужна кредитная карта, которую я вам говорил, что у меня нет. И вообще на сегодняшний день мы прям много с вами сделали, и вообще денек был тяжелый. Короче, мы сделали перестановку средств в Дубае. У нас, ребята, забронили там две квартиры срочных, если нужна перестановка денег. Но опять же, мы просто так для людей не занимаемся. То есть, если вы покупаете недвижку, то окей, мы поможем. А перестановка, это, конечно, чуть-чуть дороже, чем отправить свифтом. Но, как вы знаете, вифтом идет там неделю, две, месяц, запрашивает доки и еще что-то. А срочные варианты нужно бронировать быстро. И перестановка в этом помогает. Но что забронировали? Забронировали Чик Таура Дамака это новый проект, который еще на предпродаже То есть нам еще, в принципе, сложно что-то забронить, но нам вот удалось. То есть, наши менеджеры молодцы, красавчики, короче, ребята работают не просто так. И делают для вас сервис в первую очередь. То есть, если вы обращаетесь к нам, то, конечно же, вы получите действительно интересное предложение. Забронили, значит, две квартиры для инвестирования и для себя, чтобы было. Переставили деньги, я, значит, забронировал машину, вкусно поел, нагулялся, показал вам набережную и все-все-все. Вот, сейчас мы пойдем с ребятами гулять дальше, но как бы камера в темноте не вывозит, поэтому на этом божек будет закончен. А, ташку я вам так и не показал, да именно, как это все будет происходить, будет завтра. И завтра мы пойдем с вами смотреть уже объекты. Вот, наконец-то. Буду показывать. Вам всех благ, хорошее настроение и пока.